Нарциссические родители часто рассматривают своих детей как способ для удовлетворения своих эгоистических потребностей и амбиций. Индивидуальность ребенка отрицается, и ребенок становится просто продолжением и отражением родителей. По словам Мелисы Беркли, доктора философии, нарциссические родители любят то, что их дети могут сделать для них, и достижение своих детей, потому что они хорошо отражаются на них. Второе. Любовь родителей условно. Вы когда-нибудь получали похвалу и ласку? Когда вы получаете пятерку на контрольной, но как только вы запутались в задании или получаешь плохую оценку, родители говорят вам, что вы – разочарование. Для нарциссических родителей любовь приходит с условиями. Трудно получить безусловную и стабильную любовь от таких родителей. Такие родители только поддерживают своих детей за высокие достижения, вместо того, чтобы позволить своим детям исследовать то, что им интересно и что им действительно нравится. Такие дети чувствуют себя уверенно и полноценно только тогда когда их признают лучшими. Номер три. Ваши родители считают себя выше других. Ваши родители когда-нибудь хотели, чтобы вы перестали общаться с другом, который был из бедной семьи или что-то подобное. Нарциссический родитель всегда чувствует свое превосходство над другими людьми и часто находит удовольствие в рекламе, свои материальные блага, достижения, контакты с высшими чинами и или трофейных супруга и детей. Они считают, что они особенные и должны общаться только с другими особенными людьми или людьми с высоким статусом. Им не составляет труда, чтобы выудить лезть, и эгоистическое восхищение от других. Ключевым посланием является «Эй, посмотрите на меня, у меня есть то, чего нет у тебя». Номер четыре. Ваши родители пренебрежительно относятся к вам и не хотят отождествлять с вашими чувствами и чувствами других людей. Вы когда-нибудь пытались поговорить со своими родителями о чем-то постыдном, что случилось в школе, но родители отмахнулись от этого и заговорили о том, что случилось с ними на работе в тот день. Нарциссы видят ситуации и людей через призму эгоизма. Такие родители просто думают о том, о том, как определенная ситуация влияет лично на них и не желают принимать во внимание чувства и мысли своих детей. Номер пять. Ваши родители сравнивают вас с вашими братьями и сестрами, друзьями и детьми и их друзей. У нарциссических родителей есть привычка вовлекать одного ребенка в ненужное сравнение с другим ребенком или сверстниками. Их намерение – использовать неполноценность своих детей в качестве мотиватора. Они хотят, чтобы их дети боролись за их внимание и одобрение. Номер 6. Ваши родители приходят в ярость, когда что-то идет не так, как они хотят, неважно, насколько незначительное. Приходилось ли вам ходить на цыпочках вокруг своего родительского нрава? Вам кажется, что вы ходите по яичной скорлупе. Нарциссические родители часто не замечают своих собственных недостатков, но всегда стремятся указать на недостатки других. Безобидное недоразумение с их детьми рассматривается как личное нападение. Они считают себя совершенными. Ни в чем не может быть их вины, и они всегда являются жертвой. Номер семь. Ваши родители внушают вам страх, обязанностями и чувством вины. Использовали ли ваши родители когда-нибудь свою собственную смерть, чтобы заставить вас, чтобы вы почувствовали себя плохо из-за нежелания что-то делать? Нарциссические родители часто используют страх, обязательства и чувство вины на своих детях, чтобы вызвать чувство вины. Они хотят, чтобы их дети подчинялись их желаниям, не обращая внимания на то, что дети на самом деле чувствуют и думают. Номер 8. Вы боретесь со здоровыми границами, потому что в детстве их не было. При нарциссическом воспитании происходит отказ признать ребенка отдельным от родителей, так как они рассматривают своего ребенка как продолжение себя. Это приводит к размытым границам в отношениях с детьми. Когда границы детей пересекаются с границами родителей и к нездоровому паразитированию. Родители считают, что у них есть автономия определять, диктовать и доминировать над мыслями детей, чувства, мнения и идентичность. Взросление с легко проницаемыми и дисфункциональными границами будет мешать детям развивать здоровые границы в будущих отношениях. Номер 9. Ваши достижения никогда не являются вашей собственной заслугой. Рассмотрим следующий сценарий. Вы получаете поздравления от директора вашей школы за то, что вы получили награду Валидикториана на выпускном в школе. Ваша мать, присутствующая на церемонии награждения, неожиданно заявляет, потому что я полностью сосредоточилась на ее достижениях с самого детства, и она получает все это от меня. Что вы думаете об этом сценарии? Что вы заметили? Мать делает все ради себя. Это благодаря ей она формирует свою дочь с самого детства. Это благодаря ей, что ее дочь получила награду выпускника. Она никогда не связывает достижения с усердной работой самой дочери. Она никогда не оценивает роль учителя в обучении ее ребенка. Для нарциссических родителей они всегда крадут гром. И все всегда крутится вокруг них. Номер 10. Вы становитесь созависимыми. Взросление с нарциссическими родителями может привести к чувству потери собственного «я» у детей. Нарциссические родители часто зависят от своих детей, чтобы получить подтверждение своей нарциссической позиции. Нарциссы также контролируют все аспекты жизни детей, тем самым препятствуя автономии детей и чувству независимости. Вследствие этого дети становятся созависимыми. Созависимый определяется как человек, который чувствует себя ответственным за чувства, проблемы и поведение другого человека, и поведение в ущерб себе. Они готовы отказаться от собственной безопасности, эмоционального, психического и физического благополучия, чтобы заботиться о своих родителях. Если вы обнаружите, что вышеперечисленные пункты перекликаются с вашими отношениями с родителями, настоятельно рекомендуем обратиться к психотерапевту, особенно если вы страдаете от таких проблем, как тревога, депрессия или травма,